Привет! Это Владимир Соловьев. Сегодня пятница, 23 декабря, на улице Зима. И я собираюсь пойти на открытие памятнику Семенову и Дубовицкому. Я к нему имею маленькое, небольшое, тоненькое, легкое отношение. Чернововке исполнилось 60 лет в этом году. Семенову тоже сколько-то исполнилось. И Дубовицкому тоже. Все мы празднуем юбилей. Пойду собираться, завтракать и готовиться. Брить декольте, умываться, чистить зубы, есть завтрак. Нормально повырелся Блин. Кофе, два яичка, каша. Превосходный завтрак. Дизайнер. Кофе без молока. Не кофе. Я тут на чашечке Патрик. Стоп кадр. Ну все, пока. Подхожу к дому ученых. Слышен оркестр. ¿No Я приглашение забыл передать. Я говорю, ну мне уже успели передать говорю, Ну ладно, хорошо Я сейчас не хожу, убегаю просто Не что я забыл приглашение А то бы ба... где я покажу тебе. феюре, а там мы настоялись Я говорю, ну я тебе приглашение А сейчас будет рубрика Веселые фотографы Обнаружены потрясающие металлические елки. Не только памятник металлический, но и елка. Елка сделана из флагштоков, куда вставляются белые ветки. Металлическую основу можно доставить флаги или что-нибудь еще колбасу. На новогодние подарки фейерверки. О, елка из фейерверков такой отличный. И именно в этом юбилейном году у нас появилась возможность сделать городу вот такой вот подарок, уникальный памятник, памятник замечательным людям, памятник основателям нашего города. Николай Николаевич, прерываем трансляцию. Это Иван, участник этого прекрасного создания, приложивший секретную руку. Так точно. Что вы сделали для того, чтобы появился? Победились, не поголодая рук целый год. Вложили душу и сердце. А, душа и сердце Ивана теперь вот там. Вот там. А сейчас посмотрим, как это выглядит со стороны зрителей. Там операторы стоят, и они загородили все. Церемонию открытия объявляю открытой. Представляется. Подавляющее большинство людей, подавляющее большинство сотрудников Академии наук не верило в то, что черноголовка состоится. Просто считали, что нужно сделать небольшую испытательную станцию для испытания конденсированных взрывчатых веществ и твердых ракетных топлив на Ленинском проспекте. Сделать небольшой такой ангарчик и там проводить эксперименты. Федор Иванович увидел тогда вместе с Николаем Николаевичем большие перспективы. Зачем строить в разоренной, в общем-то, и э, послевоенной страны второй центр, который дублирует по существу Арзамас? Ответ Харитона был такой. В науке не может быть монополизма. Только что ели что открытие памятника объявила закрыто. Теперь памятник открыт, а закрыть. Открытие закрыто. Открытие закрыли, а памятник открыли. Все встало с твоим места, как и должно быть. Пойдем. Пойдем. Хотя бы ваш Смотри, а уже пора, да? Пора, пора идти внутрь на. Пусть сами пять внутри. А, нарыша нету. не Нет, нет, как гостья. Виктор Иванович! А? Виктор Иванович! Ну, вот, вот, вот, вот, вот. Виктор Иванович! Я как гость. А, -а. Как гость, видео. Как а что такого ты Нельзя снимать я, видео. А или или, видео, видео, что ли? Ну, а что там есть? что не а? то? А тут вот повесили все хорошие фотографии, которые есть от Семенова и а вы, ты Я когда изучал материалы, оказалось, что, на самом деле, хороших кадров-то не так уж и много. Да. Точнее, Семенова-то много. Он там все-таки науч... это ученый и нобелевский лауреат. Есть фотографии даже с конференции, там, постановочные кадры. Сделать. А у Дубовицкого у него вообще нет фотографий. Он только в газете попадает. за оказанное доверие мне и моим коллегам. Спасибо большое за воплощение в жизнь этого масштабного проекта. Мы все вместе сделали самый масштабный и значимый памятник ученым современной России. Памятников ученых ставится, ученым ставится не так много, и вот... Отдельное спасибо я хочу сказать спонсорам. Спасибо вам большое, низкий поклон. Изначально вы знаете, что весь ваш город был федеральным. И сегодня я в Черноголовке первый раз. И в преддверии Нового года даже торжественно вручить вам первое мое распоряжение о передаче «Безвозмездную пользу муниципальному образования земельного участка в городе Черноголовка». В январе я подписываю еще 10 распоряжений о передаче вам земельных участков. Успеха, процветания вам! С Новым годом, счастья, здоровья и всего самого лучшего! Спасибо! Спасибо! Здравствуйте. Реально было полное ощущение, что то ли я что-то не понимаю, что вероятно, то ли реально был сел, просто гробами, понимаешь, гробы, которые вообще в принципе такие Вы что-нибудь мне скажете в ответ или нет на это? Я записал бэнд весь, у меня есть... Я не, но... не знаю насчет звука, но звук-то мы подложим, звук, да? да? Ну, прежде подложить, можно бэнд подложить в и снег другую Хороший. Вот вы мастерит, товарищ видос, mm -hmm. да? Ну было почему бы мастер. А, Но мне кажется, по-моему, что Мишель я не сильно лучше тебя. Денис снимал, Миш снимал. собери все и Миш. Или это что конечно, Алексей... Алексей... А Алексей объявляет тендер, кто, да, кто да, будет да, монтировать? Да. Я как бы предлагаю, у меня есть конфета и тряпочка в кармане. А может, может мы дяденьку отпустим уже хватит сохранить проекты. Так пошли фоткаться. Иди, иди. Это твоя. Ребята, ты не очень, но ну как бы... Да. Пошли, пошли. Что это? А, Можно держать себе <смех> шутку? О! Да. И ещё раз на меня. И последний. Спасибо. <смех> Спасибо. Спасибо. Ну, Спасибо большое. Ну давайте ещё туда отойдем Поши, поши, Всех, Всех позже, целую в пузик. <смех> Сереж, возьмешь контрабакт? Одежда оправдалась. Да, оправдалась. Я очень рада. Да? Не, правда, Мне кажется, она классная получилась. Да. Да? Ну вот и все на сегодня. Это был замечательный день про открытие памятника Семенову и Дубовицкому. Поставьте лайк, если понравилось. Или напишите комментарий, что вы думаете по поводу того, что я наснимал.